Вот Макс Вехал, Макс Вехал, желайте Свяхал. Сейчас я снимаю ролик под названием Как избавиться от голубей на открытом балконе. Очень просто. Смотри. Вот у меня тоже открытый балкон. Вот, видишь. Тоже открытый балкон. И голубей, как ты заметил, нет. А знаешь почему их нет? Вот почему. Вот. Я играю тут музыку, играю на барабанах, на гитаре, записываю альбомы прямо в этой комнате. Три лет уже пишу музыку разную, и тяжелую, и экспериментальную, и электронную, и нойс. Вот. И вот такую правую музыку пишу. Вот мой один, один из моих альбомов. Сейчас Час расплаты. День день гнил о вот значит что мы делаем берем значит диск отсюда сейчас сейчас сейчас сейчас сейчас, сейчас вот так вот раз вот берем отсюда диск, вот, смотри, диск ставим отсюда Включаем погромче И слушаем музыку И голубей как тут никогда и не будет Вот Вот Вот это я записал все сам Вот С открытым слушаем музыку и балдеем. Ты даешь сам записал один. Моя банная тут прям машина. Вот он гитарье, там И, как избавиться с голубей на балконе вот. вот тебе пример как все, пока-пока подписывайся на мой канал будь моих новых идей, моих работ. я автор музыки, автор фото-видео на моем канале только авторская музыка и фото видеосъемка ну хотя бывает там я есть одна компания, Макс пишет, там есть детская э, траектория. Это, конечно, не моя музыка, да. Ладно. Right. <sharpet> пока-пока.